Приветствую всех на канале Таро Лена. Сегодня удивительный день, потому что тема, которую мы будем смотреть, вас так интересует. А тема такая. Я император для нее. Ребята, которые смотрят меня с самого начала, прекрасно знают, что такое карта император. Император это главный мужчина, женщина. Самое главное, да, их может быть очень много в течение жизни у каждой загадывала вами женщины, Но главный мужчина, конечно же, тот, который император. И вот мы сегодня будем смотреть, а вы ли тот главный мужчина, император ли для нее? Ну что ж, я взяла карты Монара, также карты Кипер. И, пожалуй, сделаю три варианта, чтобы у вас, конечно же, был выбор, и вы начинали развивать свою интуицию. Потому что интуиция в нашем мире – это более чем сила, да? Скажем так. Ну что ж, вариант номер раз, вариант номер два и вариант номер три. Пожалуйста, смотрим, пытаемся понять, какая карта ваша. Да, кстати, для тех, кто, в общем, ну, о любви ведь, да, а для тех, кто, допустим, недавно зашел ко мне на канал. Я вам хочу сказать такую вещь. Видео мы смотрим до конца для того, чтобы посмотреть, насколько правильно мы загадали варианты и оценить свою интересу. Да, хочу вас поблагодарить за ваши комментарии, прекрасные, за ваши истории, за вашу активность. Мне она очень нравится. Я с удовольствием читаю ваши. Первых. Радуюсь вашим словам, всем. нравятся ваши комплименты, стихи. Продолжайте писать. Вы большие умнички, рыцари любили меня. И всем, кто, кому, в общем-то, нужны мои личные прогнозы, пожалуйста, обращайтесь на электронную поч почту. И все, кто хочет поучаствовать в поддержке канала, там, допустим, желает поддержать, чтобы видео выходили чаще, так как это все дело на своих собственных плечах, да, пожалуйста, я буду вам очень благодарна. В любом случае я счастлива, что у нас с вами есть возможность поговорить на этих, скажем, не совсем частых встречах. Да, я бы делала больше, если была такая возможность. Ну что ж, я думаю, вы все уже загадали. Первый, второй, третий, напоминаю. Эти я отодвигаю пока сюда. И начинаю с первого варианта. Вы ли император? Значит так, ваша девушка, загадываемая, она выпала со старшим арканом колесница. Жаркий полкий аркан. Говорит о том, что вы отзеркаливаете друг друга, вы на связи, на огромной связи друг с другом. А, скажем так, вас что-то сдерживает. На самом деле вы настолько магнетичны друг другу, что если бы не было даже не знаю чего, наверное, стопор у вас все-таки есть в виде других отношений. Потому что тут такая страсть, что ну, вы должны уже быть вместе постели сегодня вечером судя по этому аркану но вы ли тот император сейчас мы посмотрим пятерка воды судя по всему вы сейчас на расстоянии более того вы друг другу нервы так хорошо скажем так как это сказать ну заставили друг друга нервничать по этой карте Я объясню почему Потому что здесь у вас такой контрастный холодный душ. С одной стороны, вы в таком пожаре ментальном находитесь, вы страстно друг друга хотите, а с другой стороны, вы тонете наедине, так сказать, в смысле, поодиночке, друг без друга, в таком холодном, знаете, поту, просыпаетесь. Вот такая здесь карта, потому что вам не хватает вот этого чувственного плана. Скорее всего, у вас есть какие-то преграды, потому что здесь пылкая страсть. Кстати, у меня такого похожего плана расклад уже был, возможно, те же ребята загадали эту позицию, да, и э, на Монаре недавно был такой расклад. И я понимаю, что та же энергия проигрывается, вы пока не встретились, вы пока не вместе, но безумно друг друга хотите, именно желаете на таком физическом уровне, у вас огромная сила страсти. Более того, следующая карта выходит троечка земли, тройка пентаклей. Вы хотите с этой женщиной выстраивать семейные узы. Тут даже такая карта выходит. Да? Посмотрим, что, что она сейчас к вам испытывает. Кто вы для нее. Вашу позицию я увидела. Хм. Но вы для нее... есть карта двойка земли, двойка пентаклей. Вы для нее человек, который... Имеет еще какой-то выбор. Я совершенно верно сказала, что, во-первых, вы ждете шагов именно от женщины. Судя по всему, вы понимаете, что она страстный человек и хотели бы, чтобы она первая проявилась. Ну, не знаю, насколько это ожидание ваше оправдано, потому что женщина здесь непростая. Она, как вам сказать, она знает себе цену и она не любит мужчин, которые не активны. Здесь вот такой момент. Это монара, она утрирует. И я как бы могу сказать, что женщина она задумывается о том, сколько в этих отношениях вы хотели бы вложиться, потому что пока что она видит, что вкладывалась только она. Такой момент здесь в этой карте, да? Вы ли ее главный мужчина? Давайте спросим карты. Шестерка пентаклей. Опять-таки, карта, показывающая, что ждет от вас каких-то вложений, вложений в ваши отношения ждет, ждет от вас внимания. Здесь очень красивая женщина проигрывается. Такая, знаете, она самодостаточная, она очень многим нравится, и она недоумевает, почему она собственно находится в пятерке чаш, то есть в тоске, да, по вам. То есть между вами большая... Во-первых, у вас большая разница здесь в возрасте проигрывается, судя по двойке Пентакли, и большая, большое расстояние в плане вы давно не виделись. Вы же за этой женщиной наблюдаете, судя по этим картам, что еще? Да, вот слуга земли сказала, наблюдаете, Слуга земли, человек, который, не показывая себя, тайно наблюдает за загадываемой женщиной. Так вы ли ее император? Давайте посмотрим. Карта Сила. Ну что ж, я могу сказать, что она для вас точно императрица. Карты не показали император ли вы, но она для вас наобороте королева огня, то есть королева жезлов, такая очень страстная неприличная карта, да, и карта сила, она поднимает ваше и достоинство, и все, что только у вас есть в жизни, она для вас такой пушер, знаете, такой двигатель в вашей жизни вплоть до бизнесовой в вашей жизни, то есть без нее у вас просто дела, можно сказать, не идут, давайте посмотрим на колоде кипер, вы ли ее мужчина хочет ли она с вами серьезных отношений вашу позицию карты показывают ее позицию пока полностью не раскрывают наверное в этой в этой позиции да вот в этом варианте кто закатывал мальчики то у вас ситуация когда вы должны сделать этот шаг можно я же говорю у вас еще есть какие-то отношения да да главная женщина выходит это колода кипер и вот наоборот главный мужчина вы пара процентов вы император для этой женщины абсолютно вот первая пози... первый вариант вы и вы кстати будете работать над этими отношениями как-то occupation то есть вы уже хотите работать над этими отношениями почему потому что вы прошли долгий путь по пятерочке воды да а у вас это длится уже достаточно долго да вот эта разлука которая вам показала, что чувства не прошли. Чувства по карте колесницы, основной карте этого расклада, чувства, скажем так, огненные, они еще больше выросли, они, можно сказать, еще больше вскипели, да, нагрелись, закипели. Тут только карты дьявола не хватает, чтобы объяснить силу этой карты колесницы. Вы двигаетесь вперед друг к другу, да, вас ожидает... Тройка земли, выстраивание семейных уз Вы абсолютная пара. И в этом ваша сила. Вы абсолютная пара для неба, да, для высших сил, вы абсолютная пара. Вы будете выстраивать эти отношения. Ну что ж, поздравляю, первый вариант. Он был просто потрясным. Такое, но я же говорю, что здесь сочетание карт потрясающее. Просто вышло. Впервые у меня выходит такой именно в конце, что главная женщина и главный мужчина покипер. Ну что ж, давайте смотреть второй вариант. Здесь у нас карта маг. Я могу сказать, что вы для этой женщины человек, который ее покорил. Насчет императора мы посмотрим далее, но вы ее покорили, вы, вы ее замагичили. Что такое замагичили? Ну, это не, не обязательно вот такой темный, такой темный рыцарь, скажем так, который что-то там втихует, да, что-то там пошел, приворожил, да. Не, не об этом речь, а о том, что женщина никогда не встречала такой мощи, такой силы. Возможно, Возможно, вы ее покорили своим каким-то животным, мужским каким-то нутром. Здесь такая карта неоднозначная. Скажем так, она чувственная. Здесь кто хочет и монару, конечно, карта маг. Это старший аркан. Видите, старший аркан, о чем они говорят? Что все эти варианты, они не простые, они какие-то мощные, понимаете? Они... Здесь порывы большие, здесь чувственный план влезет наружу. Вот такой здесь момент. Но женщина вами оби... Чем-то вот вы ей что-то не додали. Она взяла нож и хочет проткнуть ваше вот это мужское достоинство. То есть это вроде как и сексуальная игра, и в то же время, ах ты ж такой гад, понимаете? Вот здесь вот такой момент прослеживается. Вот такая карта, но... Вы ей очень важны. Во всяком случае, в сексуальном плане, так точно. Ну что ж, давайте смотреть. Давайте смотреть, вы ли тот император для нее? Опять выходит только земли. То есть, ребята, у вас есть еще какие-то отношения. Опять выходит эта карта, следующая карта. Четверка огня. Здесь очень страстные сексуальные сцены будут проигрываться в будущем. А вы стопроцентно друг к другу подходящие сексуальные партнеры. Вот здесь во втором варианте мальчишки, кто загадывает, это ребята, которые познакомились, и общаются или там не знаю. Здесь любая ситуация может быть, да, вы можете быть на расстоянии, в разлуке, у вас могло быть еще не быть близости. Вот того, кого вы загадали, женщину, да. Это ваш идеальный сексуальный партнер. Здесь будет огромная, дикая страсть. Как там, не знаю. <смех> дикая орхидея, короче. Вот такой вот здесь запал. Он такой жарит. И карта императрица. Ребята, однозначно, вы ее император. Карта императрица. Потому что она для вас главная женщина в вашей жизни. Вы даже ее немного ей поклоняетесь. Более того... Старший аркан зеркала, еще один, три старших аркана, говорит о том, что, во-первых, вам очень нравится ее вот эта часть, которая здесь оголена, но ну, я думаю, вы видите, какая, я не буду произносить, а, без ума просто от этой части ее тела. А, Во-вторых, вы друг друга отзеркаливаете, то есть... Вы на нее злитесь, а она на вас злится, вы ее страстно хотите в эту секунду, и она вас страстно хочет. Ну даже если вы не общаетесь, понимаете, здесь бешеная страсть друг друга. И вот девятка воздуха. Вы таки выйдете из этих ограничений. У кого что, да? У кого там другие отношения? У кого там? невозможность встреч. Вы выйдете, и тройка воды, у вас будет эта встреча. Встреча какая? Чувственная, да? Видите, наоборот. У вас будет праздник, на вашей улице будет сексуальный праздник, порыв. То есть вы действительно созданы для того, чтобы кайфовать в этой жизни. Я уже здесь, знаете, упрощаю слова, для того, чтобы вы поняли, насколько страстный вариант выпал. Давайте посмотрим. Да, привилегированная леди однозначно. Это говорит о том, что эта женщина, она уникальна, она только для избранных, да, скажем так, ну, это позиция этой карты. И это говорит о том, что если она выпадает в раскладе, который вы смотрите, вы ее загадали, то в любом случае вот именно тот мужчина, для которого она, собственно, хотела бы... В общем, привилегированная она для вас, это ваша привилегия, да, вот как бы вам объяснить, это ваша, ваш подарок в жизни, как вам объяснить, это, это то, что вам дано, чтобы получить максимальное наслаждение от жизни и от отношений с вот этой загадываемой женщиной. Я думаю, что вторая позиция... Я даже не могу сказать, какая позиция больше, какой вариант здесь скажем так, сильнее. Оба, оба варианта были потрясающие. Давайте посмотрим третий вариант. Шестерка воздуха, шестерка мечей. Здесь показана разлука. А, разлука... С уходом, скорее всего, женщины. Женщина у нас здесь находится в состоянии, эм, знаете, такого. Я ушла, но я тебе еще покажу, кого ты потерял. Скажем так, вот такая здесь карта: то есть, женщина непроста. Непроста в плане того, что вы задели ее чувства. Выпала карта сама, пятерка огня, пятерка жезлов, а говорит о борьбе. Скорее всего, скорее всего, вы боролись за эту женщину с кем-то, да, с каким-то мужчиной. То есть здесь был треугольник Либо четырехугольник Здесь была борьба и уход Борьба уход по причине того Что что-то как-то пошло не так Но вы не забыли об этой женщине Кстати, она тоже Здесь у вас какие-то сильные страсти вас раздирают. Ну что ж, давайте посмотрим То, что она ушла, я вижу Что же дальше Сейчас я поставлю вопрос пока, что дальше Потом посмотрим, император ли вы Девятка воды. Ну что же, женщина продолжает транслировать энергию удачи и счастья. Она как бы освободилась от ваших отношений, но с другой стороны, вы желаете ее еще больше. Здесь такая карта по Монаре. Давайте смотрите еще. То есть этот уход, он ее спровоцировал на то, чтобы стать еще интереснее в ваших глазах. Возможно, да. Тройка земли, только я сказала, вы хотите выстраивать с этой женщиной семью, потому что вы видите ее прогресс, здесь интересная позиция, здесь позиция того, что не состоялась какая-то страстная сцена, которую вы мечтали да, в связи с уходом этой женщины. И вы видите, насколько у вас прошло у кого-то год, у кого-то 9 месяцев в разлуке. Женщина освободилась от вас. Ну, в каком смысле освободилась? Она ничего о вас не знает, вы ничего не знаете. Возможно, наблюдаете, но не суть, да, дело просто в том, что она стала еще в ваших глазах весомей, она была весомой личностью по шестерке воздуха, да, она стала еще ближе к вам, еще ближе и роднее вашему сердцу, и, и поэтому вы хотите вернуться и выстроить с ней вот эту троечку э -э пентаклей, семейную карту, да, вот такой момент здесь есть, вы ли ее император, садница воды, да, я могу сказать, любовь здесь есть. Причем не просто любовь, а здесь какая-то, знаете, жертвенная любовь. Когда люди уходили... Вот карта «Мир», садница воды и карта «Мир». Да, это удивительно, конечно. Карты показывают старший аркан. Она для вас Туз Пентакли, королева Земли. Вот, смотрите, и карта Солнца. Это женщина для вас... Ну, столько старших арканов здесь... Эта женщина для вас, ваша судьба. Я бы сказала так. Давайте посмотрим по колоде Кипер. Император ли вы для нее, да? Что нам скажут карты? Ну, вы хотели бы выстроить с ней семью. Я вижу ваше намерение. Вам она очень дорога. I honor. Вы ждали. Вы достойно. Этот промежуток времени приносили, возможно, даже какую-то боль, утраты этой женщины. Я здесь все это чувствую в этой карте. Здесь какая-то совершенно другая энергетика, абсолютно не та, которая была на тех раскладах. Да? Здесь как бы мужчина выжидает. Да, приливированная леди, та же карта выходит. Эта леди для вас, она самая достойная, самая... Не знаю, как... вот эта карта, она говорит о том, что нет другой женщины в вашей судьбе. Она единственная, с кем бы вы видели ваше будущее. Вот об этом эта карта. Ну что ж, вашу позицию я вижу. Давайте спросим, что эта женщина думает о вас да, на Монаре. Что она думает? Вы император для нее? Десятка воды, да. Максимальное количество чаш любви. Но эта женщина изображена здесь одна, в этом водоеме, с страстной любви к вам, да? Потому что вы пока не вместе. Вы не соединились. То есть у вас большой разрыв, и карта опять мир выходит. Да, вы с ней целый мир, с этой женщиной. Десятка чаш и старший аркан мир. По-любому вы главный мужчина в ее жизни. И туз кубков. Вот эта женщина изображена здесь, у Манарии это такая интересная хм. женщина в матросской, вернее в такой а, морской, морском одеянии, рядом корабль, она не зря здесь так изображена, скорее всего вы на большом расстоянии между вами, вот уже два раза показывают, между вами огромный водоем, какие-то горы, да, которые вы прошли вместе в разлуке, какие-то препятствия, но вам покорится весь земной шар. Здесь такая ковбойка с пистолетом, сел на земной шар, такой наглый позе. Кстати, здесь тоже мужчине очень нравится эта часть женщины, да, вот я хочу сказать, возможно, и эта часть тоже, потому что карты, они всегда показывают нам, собственно, если мы смотрим на чувственный образ, да, то они показывают нам именно чувственность. В этих картах много чувственности, они мужские. Их рисовал очень известный карикатурист американский. И эти карты, как нельзя кстати, показывают, насколько ваши чувства, они бесшабашны. Знаете, вот как, как у мальчишки, который вот, ä, запомнил эту женщину да, для себя. И в принципе этот образ не, не упускает у себя из головы, вот такой момент здесь есть. Ну что ж, карты говорят уже второй раз, я беру эту колоду да, в руки и одни и те же карты выходят. Карта старшего аркана мира, основная карта это о том, что вы и она это целый мир. Здесь по-любому вы император. Здесь по-любому вы главный мужчина. Неважно, император вы или нет, вы главный мужчина для этой женщины. Я вам предлагаю вот эту карту I Owner как бы поскорее ввести в действие, да, быть активным и ну, как бы прискакать на этом своем каком-то транспорте, да, к этой женщине. И достойно завоевать ее руку и сердце, потому что кого бы вы тут не загадали, вас много, но это очень достойный выбор в третьем варианте. Вообще три варианта меня сегодня покорили, карты были сумасшедшие, просто нереально выходили. Третий вариант вообще отличался сильно, но по итогу... Карты итога у нас одни и те же. Да, помните, я говорила, что уже несколько раз, кстати, говорила в раскладах, что нет, воз... нет, в принципе, никакой разницы делать варианты, но так как мы с вами учимся интуитировать, да, то я их, естественно, иногда вставляю в свои расклады. Ну что ж, я очень рада, что сегодня у нас такой интересный получился, даже немножко в игральной форме такой расклад, он был классный. И я вам считаю, ну, я как бы считаю, что для вас это а, такой метод изложения информации, а, наверное, тоже приносит удовольствие, потому что иногда хочется разгрузить свою психику потому что жизнь и так сильно серьезно и а, если мы будем постоянно серьезничать а когда собственно нам жить да поэтому иногда на раскладах можно и расслабиться и подурачиться но в любом случае сегодня мы не дурачились сегодня мы смотрели император ли вы для загадываем вами очень важной женщины для вас да, в дамы сердца я могу сказать что да вы важный человек, более того, император вы или не император, но вы главный человек для этой женщины. Ну что, с этой прекрасной нотки, на этой прекрасной нотке, да, я желаю вам <связывая> хорошего исполнения всех ваших мечт, в том числе завоевания любимой женщины. Я считаю, что если у человека искренний порыв, настоящий, да, такой честный мужской подкрепляемый настоящими поступками то не может нормальная адекватная женщина ну в общем вам нечего бояться для тех, кого это актуально было услышать, да, не робейте ведите, а стремитесь к своей цели, в любом случае было, было просто потрясающе увидеть этот расклад вместе с вами у меня он до сих пор в голове и прокручивается. Наверное, поэтому я сейчас, может быть, говорю какие-то странные слова, но мне не понравились эти расклады. Думаю, вам они тоже понравились. Короче, пишите, участвуйте в жизни канала. Я всегда рада вам. И карта звезда на обороте говорит нам о том, что начинается... Самое настоящее звездное время для каждого из вас, дорогие мои друзья, мужчины, рыцари любви и орфеи этого мира. Ну что ж, всего доброго, я вас всех обнимаю, целую, до новых встреч, пока!